всем привет дорогие друзья с вами канал крипто в этом видео у нас будет мемная монетка хайповая набирающая популярность тема это у нас дуги монетки и проект у нас называется дуги of wolf street в общем тут они даже сами от названия проекта небольшую такую темку написали что как бы там мечты все ваши сбудутся и тому подобное. Потому что все, как вы знаете, раньше дуи стоил там вообще со, сотый от цента. Сейчас он, как вы знаете, 50 центов стоит. В общем, ничего нового. У нас здесь один, ой, сколько здесь получается, миллиард, триллион, сто триллионов монет. Это у нас здесь не квадриллионы, 100 триллионов монет. Вот я единственное не понимаю, зачем они берут так делают. Сразу же сделали столько-то монет, сразу же половину сжигают. 35% ликвидность. Это у нас в год получается. Потом еще 10% и на маркетингах у нас идет 5%. Ладно, с этим мы разобрались. Зачем просто половину сжигать? Я не знаю. Если что, напишите в комментариях. Просто люди бывают по-разному их там сжигают. Вот когда просто написано, что взяли их и испарили, Ну, немного не доходит. По дорожной карте. Смарт-контракт. Разработка, запуск. Листинги выполнены. Сайт готов. Подали заявку на CoinMarketCap. Отлично. В будущем. Я так понимаю, на полигоне, на матике сделан NFTs. Ну и в принципе, как бы здесь у нас все. Обыкновенная монетка. В принципе, это и все. Можно зайти контракт, Telegram, Twitter и где можно купить данную монетку. Кстати, проект только-только появился совсем вот недавно. Если, допустим, прочекать то я не знаю, там буквально там, несколько дней тому проекту. Потому что на CoinGecko у нас здесь как бы особо ничего сильно не бьется по времени. То есть, грубо говоря, он э, вчера попал на CoinGecko. Э, цена немного скорректировалась, попрыгала. Сейчас неплохой вариант зайти и приобрести данную монетку. Там более подробный графиком еще покажу. Объемы торгов за сутки у нас около ляма, что довольно-таки неплохо. Сейчас цена упала, так я говорю, что можно еще успеть зайти и парочку своих иксов захватить с собой. Не знаю, почему сделали на эфириуме, не на бинанс морчене, потому что на эфириуме у нас комиссии довольно-таки серьезные. Ну, с этим да ладно, идем далее. Залетаем мы на твиттер, здесь я уже полистал, очень много разных приколов, мемов выкидывали сюда. Здесь показано, что у них все абсолютно готово. Ну и, конечно, у них тут мемный конкурс будет, наверное, на самую интересную такую э, картинку. Самый интересный прикол. Кто-то выиграет полторушку зелени в токенах данного проекта, а именно в Дуги of Wolf Street не знаю, проект интересно. Запустился, работает. Максимально все у них оперативно сделано, все сработано. Поэтому я думаю, попробовать можно закинуть. А вдруг реально как с, скажем так с основным дуги точно так же цена и взлетит. Как бы шансы есть, а если закинуть какие-нибудь там пару сотен, то невелика потеря, как говорится. Если здесь зайти посмотреть, здесь у нас отбивается с трех часов дня. Цена попрыгала, поплавала, ушла чуть низ, скорректировалась. Но я думаю, скоро сейчас пойдут хорошие новости, она пойдет выше своих максимумов. Телеграм, твиттер, все ссылочки в описании. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.